а вот расскажите про интуицию, поменялась интуиция, но ну, слово поменялось, наверное, не сильно подходит, а раскрылась, может быть. Ну тут уже, наверное, я бы не сказала, что это прям интуиция, а... тут, наверное, такая <coughs> чувствительность, она обострилась, то есть ты можешь чувствовать, что делает другой, иной человек, любой другой. Ты чувствуешь его. Ты чувствуешь какие-то... Чувствуешь то, что происходит в воздухе. у тебя. И за счет вот этой чувствительности у тебя как бы складываются пазлы. И на первых моментах это кажется, что ты можешь предугадывать какие-то моменты. Но это просто наш организм, наш мозг, он... Он собирает эти пазлы, которые, которые ты прочувствовал, услышал, увидел, почувствовал запах, почувствовал какие-то э, вкус этого воздуха, то есть не продуктов, а вкус этого воздуха, у тебя он постепенно вот складывается вот в этот пазл, и у тебя такое ощущение, что ты на, как, на несколько минут, если ты задумаешься, то ты как будто бы предвидишь какие-то ситуации. Это есть. И э, если это можно назвать интуицией, то пусть это будет интуиция. Но. Я, наверное, такой человек, что мне все нужно, чтобы объяснить. И я не делала, делала марафона до, до того момента, пока я не смогла как минимум самой себе объяснить, что происходит в нашем теле. И поэтому интуиция, как просто интуиция и что-то такое, каким-то завуалированным словом, для меня это не совсем приемлемо. И я четко понимаю, как это происходит, почему это происходит, как это пазл складывается. Да, ты можешь предвидеть некоторые, некоторые ситуации. И это доступно абсолютно всем.